Да, да, нет, вот, вот я, я, я все понял, давай, ты говори, я. А, что? Ммм, чакоцмир. У вас французский очень хорошо. О, у меня чистейший. Поэтому. Так, давай, давай. И поворачиваете... Какой интересный язык у тебя, чакоцмир. И поворачиваете наверх, За за воду. А, то есть вот так, да? Да, именно так резко. Чакоцмир, ты убрал, да?